Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на чистоте 15.90 АМ на нашем веб-сайте radioinvc.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Напомню. Ну, выходим да. мы вроде бы в праздничный день, но прекрасно понимаю, что в нынешних условиях настроение далеко не праздничное. Поэтому я вас, конечно, поздравляю, но все мы понимаем, что обстановка не очень хорошая. Да, и у меня, тем более, на душе как-то вот э, сообщение получил от своего друга о том, что в выходные дни скоропостижно ушел из жизни основатель Одесского фонда мира Влад Портной. Мы выражаем наши искреннее соболезнования родителям Ларисе и Юрию, а также супруге. и с детям Влада. Что касается праздника, действительно, какой-то, ну, я вспоминаю во время моей бытности о в Советском Союзе, как-то у меня он не вызывал никаких против, противоречивых ощущений. То есть, это праздник победа, с одной стороны, как слова из песни справедливо звучат со слезами на глазах, поскольку 20 миллионов жизней ох, потеряно. Но, тем не менее, это был такой праздник. А сегодня у меня какое-то такое тревожное очень ощущение. Ощущение тревоги, а не праздника. Не знаю, с одной стороны, да, это, безусловно, победа над нацизмом, хотя тоже, как оказалось, не совсем окончательно, не совсем... А, то есть, ну, никогда ни одну идеологию победить э, военным методом не удастся, мне так кажется. — ну, да, да, Тем более, если при этом развязываешь руки другой идеологии. — Да. В общем, э, какое-то смутное ощущение. Ну, — Да, и, кстати, это, ну, со своей стороны могу добавить, что это можно записать очень длинный список преступлений нынешней российской власти, что даже этот праздник они ухитрились превратить черт знает во что. И вместо того, чтобы действительно вспомнить тех, кто огромное количество жизней, мы даже не знаем на самом деле сколько-то, 20 это по самым скромным подсчетам. А так, то что и нацизм это действительно мерзительная вещи, надо было его уничтожать. Но во что это превратилось у нас в стране? и во что это превращают некоторые некоторые подчеркиваю конечно же среди наших зрителей их нет а граждане уехавшие на запад это уже не имеет никакого отношения к победе над нацизмом это какой-то реваншизм честное слово и не и реваншизм не антифашистские а как раз нацист ну а теперь перейдем к нашим что называется баранам Тема на сегодня – это новая атака на Верховный суд, причем в буквальном смысле, только не, не только, так сказать, а в переносном смысле атаки, но и в буквальном смысле происходят атаки. И чем это грозит вообще этому институту, если это останется вот так, как оно происходит? Да, это, конечно же, то, что происходит, это... Ну... Тоже одним словом назвать довольно сложно, потому как ситуация, при которой судьи должны прятаться в мирное время, все-таки в Америке мирное время, и переезжать в что, что называется undisclosed location, это, ну, прямо скажем, не показатель здорового состояния. Запада в тот самый момент, когда всему миру здоровое состояние Запада очень нужно. Да, благодарю, и опять же, вынужден не называть имени, но сами знаете, кого за подготовку в программе. И ну, начнем, собственно говоря, с того, с чего и надо начинать, а именно, что вдруг ни с того, ни с сего всплыло черновое вроде бы черновой заключение Верховного суда по делу, которое так или иначе связано с, с абортами. И автор этого заключения судья Алита, его поддерживают консервативные судьи, судя по этому заключению. И в общем и целом заключение, если вы его прочитали, оно опубликовано, с точки зрения конституционного права ну я полагаю к нему претензий быть не может то есть там 98 страниц из них собственно 60 с лишним это само заключение еще к нему дополнение и в нем достаточно подробно наконец-то суммируется все то что судьи ну, прежде всего, такие, как Скалио и Томас, естественно, говорили уже довольно-таки давно. И многие адвокаты, точнее, прокуроры, наверное, в данном случае, обвинители, которые указывали на то, что вот это вот решение, прежде всего, 1973 -го года Роу против Уэйда, что оно противоречит Конституции, вне зависимости от того, что вы думаете об абортах, кстати. А здесь все это подробно объясняется, что нет в Конституции и в поправках прежде всего в 14 никаких абортов, ну вот нет их там, не вписано, и что... Если мы с вами исходим из американской традиции, согласно которой надо обращать внимание на изначальное, значит, первоначальный замысел авторов, и то, что поправка или то или иная статья Конституции означала на момент ее ратификации, то, естественно, представить себе, что в 60-е годы после гражданской войны э, э, сенаторы и конгрессмены были озабочены абортами, это довольно сложно себе представить, и даже не надо стараться, у вас это не получится. Если у вас очень богатое воображение, хотя не надо его тратить на это. И дальнейшая трактовка поправки отнюдь не подразумевала, что аборты в нее включены. Но вот как-то вдруг они там обнаружились, и, собственно говоря, все с тех пор стало считаться, что вот этот самый прецедент, он гораздо важнее самой Конституции. Хотя то, что был э, прецедент, согласно которому и черных практически за людей не принято было считать, был прецедент, согласно которому и э, сегрегация считалась вполне себе нормальной. Но вот почему-то эти прецеденты значит, можно опровергать, а прецедент, связанный с абортами, оказывается, нельзя. Хотя суд на то и существует, чтобы корректировать сам себя, э, если предыдущее решение от Конституции отходило. А Конституция, еще раз повторяю, все-таки здесь была нарушена, не обессудьте. И тот, кто говорит, что все поменялось, времена уже иные, значит, надо переписывать подгонять Конституцию по день сегодняшний, это меня совершенно не убеждает, потому что тогда ее можно подогнать вообще подо что угодно, и смысл ее, как закона он теряется. И что самое главное, теряется и смысл судов, о чем тоже мы с вами не раз говорили. И Хэмилтон, предупреждавший нас, что судебная власть самая безобидная, пока и от нее ничего, можно... и ничего страшного можно не ждать, пока она независима. Но как только она объединяется или берет на себя функции других ветвей власти, она становится самой опасной. Кстати, второй... Тоже я вам не раз говорил, но сегодня можно повторить, вторую часть этой цитаты нередко забу... не забывают а зря. А, и получается, что когда судьи начинают толковать Конституцию, как им заблагорассудится, они превращаются, в общем-то, в законодателей, чего они делать не должны. То есть, если вы, граждане страны, считаете, что аборты нужны, это как бы ваше дело, но это должен зафиксировать, значит, Конгресс очередной поправкой, например. Как то было, с голосованием для женщин. 14-я поправка, вот ее не покрывал, хотя казалось бы, можно было ее подогнать, но нет, надо было принимать отдельно. То же самое и здесь. А, ну и что самое главное, на что тоже указал а, судья Алита в своем заключении, это то, что вот, отмена этого самого Роу против Уэйда, а, она ведь не означает, что по всей стране вот раз и аборты запрещают. Боже упаси. Она означает, что право регулировать аборт, оно переходит к штатам. Все. И представить себе, что вдруг во всех штатах разом запретят аборты, я, простите, ну, никак не могу. Даже находясь в другой стране. Где-то могут ужесточить, где-то нет. Но, что самое главное, это действительно вопросы, связанные с здравоохранением. С, с, с проблемами, которые здравоохранение может вызвать. А ими должны заниматься штаты, но никак не федеральные центры. И точно, что не Верховный суд. И поэтому раз вот это вот решение принимается, который вот, черновик, которого мы получили, и все становится понятным, что все, до свидания, Роу против Вейда, то мир не переворачивается, все аборт клиники по абортам не закрываются, но штаты будут сами регулировать. Называется федерализм один из основополагающих моментов американская система, как, кстати, разделение властей, о котором уже говорилось. Вот и все, ничего страшного. Но что, собственно говоря, произошло, вы сами видите. А именно левые вдруг встали на уши и пошли. Бунты, волнения, ну, бунты я, может, перегнул, но, тем не менее, угроза жизни и безопасности судьям мы с вами наблюдаем ее. Хоть это и называется мирные протесты, но мы с 2020 -го года помним, что такое в основном мирные протесты. И если, повторяю, судьи вынуждены скрываться, это уже ненормально. А поведение сенатора Уоррен и ее манера изъясняться, но уже разошлись на мемы, потому что это, это отвратительно, так себя не может вести представитель великого народа, избранный в законодательное собрание. А, и, в общем и целом, происходит то, чего произойти. происходить не должно, а именно а вот ну, атака, другим словом и не скажешь, и на Верховный суд. А опять пошли разговоры, что надо его расширять срочно, а, и так далее, и так далее, и так далее. А, как обычно, самые крепкие нервы продемонстрировал джентльмен, чью фотографию увидите за моей спиной, Кларенс Томас, который посоветовал... Гражданам особо буйным научиться не ждать, что Верховный суд будет отвечать их требованиям, а жить с решениями Верховного суда. Тем более, если мы с вами вспомним, сколько раз Верховный суд принимал решения, мягко говоря, не слишком нравившиеся консерваторам по гей-бракам, по Обамакер, по... Запрету ряда инициатив, связанных с иммиграцией, то вот не обессудьте, но не припомню я, чтобы консерваторы бегали за Сатамайор, Каган, Брайером или, или тем же Кеннеди, например, и Гинзберг. Ну, вот не помню я, чтобы таких демонстраций происходили. А левые, пожалуйста, да, и можно, и как-то в Белом доме стоически молчали, потом, да, естественно, Байден там заговорили о том, что надо защищать права на аборты, Шумер уже вылез, естественно, с призывами, что нужно принимать законы и так далее, и так далее. Хотя не похоже, что у него это получится. Менчин по-прежнему и синим, особенно не рвутся э, в этом помогать Шумеру. Э, но в целом э, происход, происходит, конечно же, действие весьма и весьма мерзкое. По той простой причине, что э, политизация суда – это, в принципе, вещь ненормальная, ее не должно быть. Э, суд принимает решение, если вы им недовольны, то, вы Принимаете его, да, старайтесь найти способы, чтобы какой-то другой иск, другое дело дошло до суда, и, возможно, чтобы связанное с этим. Суд, суд принял другое решение. Так это работает. А в данном случае, так и вообще, проблем-то нет. Решайте внутри штатов свои проблемы и не волнуйтесь. А, а, судьи сделали то, что и должны были сделать, а, соблюли а, да, а, а, Конституцию. И напомнили всем, что такое разделение властей как я уже сказал, и федерализм. Но для левых это очень опасная действительно вещь. И не потому, что там будут нарушены права, права женщин, потом уже да, права черных, естественно, и так далее, и так далее, и так далее. А потому что левые, они панически боятся того, что э, будет э, конституция ставиться выше прецедента, для левых, хотя я уже вам сказал, что тоже эти прецеденты, они у, их выборочно любят. Но, тем не менее, если Конститу... Верховный суд начнет действительно соотноситься целый ряд решений 60-х годов, о которых мы с вами уже говорили, связанных с клеветой, связанных с расширением прав преступников и так далее. Если Верховный суд откроет эту дорогу, он должен ее открыть, то тогда может рухнуть целый ряд таких установок, с помощью которых левые американскую систему расшатывали и продолжают расшатывать. И они этого боятся. Отсюда такая нервная реакция. Что касается возможных политических последствий. Естественно, сейчас демократы пытаются, и верные им средства массовой информации, которых у большинства, они стараются обозначить случившееся как то, что вот теперь мы пойдем как защитники абортов на баррикады и будем говорить по мере приближения осени, что вот проклятые республиканцы... Последнего вас лишат и так далее, и так далее, и так далее. А в реальности некоторые республиканцы тоже, конечно, у которых коленки послабее, скорее всего, и уже нечто подобное озвучивают. Но в реальности ничего страшного случиться не должно. И позиция республиканцев должна быть совершенно четкой. Кто-то может исходить из моральных установок. Но, как я уже и говорил, самый принципиальный здесь момент – это не позволить слевым перевести дискуссию в сферу эмоций, где они точно победят. Речь идет вот о Конституции, я уж не буду повторять то, что я говорил, и республиканцы должны вот изо всех сил держаться за это, за, за то, что решение связано с, конститу, с Конституцией, и все. И с правами Штатов, конечно. И более того, есть такая возможность, что, как вы, наверное, обратили внимание, стал, наметился рост поддержки республиканцев среди латиноамериканского населения, и прежде всего, правда, по, по, в связи с экономикой. Но учитывая достаточно серьезный такой процент социального консерватизма среди и чернокожих, кстати, которые от абортов страдают на самом деле очень серьезно, и среди латиноамериканцев, напротив, это решение, оно как раз может, если правильно республиканцы его обыграют, напротив, позиции укрепить на выборах. И закрепиться среди вот тех самых избирательных слоев населения, которые демократы уже считают монополизированными. Главное, повторяю, этим умело воспользоваться. И поэтому вопрос в том, как себя дальше поведет Верховный суд, конечно. Потому что если Верховный суд покажет себя запуганным, и это решение будет переписано по каким-то своим причинам, это очень плохо. Потому что это означает, что Верховный суд утратил свою независимость вообще. И если что надо, я считаю, сделать, как можно скорее это решение из статуса Чернового перейдет в статус официального, то тогда да, мы уже будем с вами смотреть на то, как себя, кто поведет, как себя будут вести штаты, демократы, республиканцы и так далее. И так далее. Но вот это вот положение, зависшее его, конечно же, оно не может продолжаться. Это тоже, как минимум, неправильно. Надо что-то с этим делать. А последнее, на что я бы обратил внимание, это то, что, естественно, нужно что-то делать с развившейся этой культурой, ну, наверное, я так это назову, может, традицией, утечек, потому что подобные вещи утекать просто-напросто не должны. И, как правило, эти самые утечки, они происходят из администрации, Республиканских, консервативных Или как в данном случае Из суда Если решение принимается консервативными судьями И напомню вам Восходит еще и к Никсону И здесь Конечно же нужно провести расследование Разобраться кто это И скорее всего этот человек От ответственности уйдет Потому что будет довольно сложно ему предъявить Какие-то реальные обвинения то есть, юристы там предлагают какие-то очень сложные конструкции, но я не буду вас э, ими утомлять. Но, в принципе, действительно, этот человек, этому человеку будет ли сложно, очень сложно его привлечь. И если его найдут или ее э, и уволят, то мы этого гражданина или гражданку точно увидим на CNN или MSNBC в качестве э э легального эксперта есть даже одна версия что я сразу говорю это версия и будем надеяться что она не подтвердится но есть такая версия что это даже та самая судья браун джексон могла отметиться. но давайте будем считать что это только домыслы но я все-таки с вами поделюсь ими. и кстати говоря то что может кому-то из вас и не понравится но давайте уж признаемся честно а Та часть э, консерваторов э, и популистов правых, которые аплодировали Асанжо и ну тоже виноваты в этой ситуации. Потому что надо, в общем, э, осознавать достаточно четко. Либо мы против утечек, э, либо мы за. Если мы против, то да, нам придется смириться с тем, что какие-то данные из неудобных нам администрации, скорее всего, будут сокрыты, что, конечно, печально. Но если мы за, то, значит, не надо возмущаться, что из администрации Трампа были утечки, что с Верховным судом такая, такая вот ситуация получилась. Тут выбора нет, только либо за, либо против. Поэтому нужно как-то в этом плане определиться, что все-таки важнее поощрять утечки или понимать, что они могут привести к очень-очень серьезным неприятностям. Ну, а Верховный суд защищать, конечно же, надо, я постоянно про это говорю, и изо всех сил противостоять и попыткам его расширить, и вот такому откровенному, наглому запугиванию, что мы видим сейчас, а вот делать это уже вам предстоит, в том числе и на тех самых выборах ноябрьских, о которых мы уже говорим. И чем больше будет республиканцев, хотя во второй части поговорим о тех проблемах, которые могут быть у республиканцев тоже, но тем больше шансов, что такого безобразия все-таки не будет. Я, как всегда, не имею права вас призывать за кого-то голосовать, но Верховный суд в основном защищают они. И судей, которые так или иначе Конституции следуют, тоже назначают пока республиканцы. Поэтому выбор за вами, но чтобы суд остался судом, а не превратился в то, о чем предупреждал Хэмилтон, это тоже э, решать вам. А я здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Ну, что касается ответственности человека, который допустил утечку информации, действительно привлечь к уголовной ответственности довольно сложно, но единственное, если Министерство юстиции займется своим непосредственным делом, а не э, охотой на ведьм, как это происходит сейчас, то в случае, если человек, который допустил утечку, скажет агенту ФБР, что он этого не делал, вот тогда это прямая дорога в тюрьму. То есть ложь а федеральному агенту, это, это э, уголовное преступление. А что касается. Ну и кстати, еще мы еще в свой взор обращаем на Министерство юстиции, если они не примут никаких мер, чтобы защитить Верховный суд, а, ну этот э, человек который стоит во главе министерства должен подать в отставку ему должны объявить импичмент сразу после выборов потому что ну, сейчас понятно что этого не произойдет потому что скажем в штате бирджиния по закону запрещено устраивать демонстрации в отношении правительственных чиновников и судей просто запрещено существует код который это запрещает правда это мисс считается а не фэлони но тем не менее какие-то меры чтобы оградить, их должны принять в соответствии с этим кодом. Пока Министерство юстиции сидит на попе ровно, их это не очень волнует. Ну, вот сейчас вроде пациент Белого дома выступил, сказал, что нет, не должно этого происходить, не должно быть атаки. Заставили его, вынудили это сказать, может быть, после этого Мэри Гарленд как-то шевельнется чуть-чуть и под козырек возьмет, не знаю. А Суд, мы все предполагаем, что суд должен быть независимым. Но как же он может быть независимым, когда на него оказывается такое давление? Мы помним выступление шмака Шумера на ступенях Верховного суда, который непосредственно обращаясь к Горсичу и Камана судье угрожал, буквально угрожал им, если они примут решение, которому этому шмаку не нравится. В общем, э, ситуация скверная. Ну, впрочем, чего ожидать от радикалов? Большевики, они же ведь такие. Цель оправдывает средства. Ничего удивительного в этом нет. Это мерзко. Это, это мерзко, но это не удивляет. Потому что это а, в отнош... они могут допустить все, что угодно. Они могут поступать, как им вздумается. Благо, что их прикрывают и правоохранительные органы, и министерство юстиции. Окей, okay, так или иначе, и вы абсолютно правы, нам решать, что будет происходить дальше, и во многом это будет зависеть от того, как мы поведем себя в ноябре, как мы проголосуем. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление. Если у вас появятся вопросы или есть вопросы, пожалуйста, телефон в студии 847-400-5200, но уже после рекламы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, звоните. А пока а к выборам США, ну, в частности, праймарис уже кое-где прошли. Кое-где mm -hmm. предстоят. Вот об этом. Да, я сразу предупреждаю, что я исхожу из того, что чем больше республиканцев будет, в предыдущей ситуации, в обеих палатах Конгресса, тем лучше. В принципе. Но то, что все-таки надо стараться, чтобы это были республиканцы, достаточно разумные, консервативные, но это тоже, в общем-то, понятно, а вот здесь вопросы остаются. Консерваторам сейчас довольно-таки сложно, потому что к существовавшему всегда крылу умеренному истеблишменту, который ориентирован на взаимодействие с демократами и на этот двухпартийный консенсус, который чаще вреден, чем полезен, добавилось еще ну, я не скажу, чтобы крыло, но тем не менее они есть, мы их сами наблюдаем прежде всего в Палате представителей но вот такая шумная популистская публика, которая на волне любви к Трампу попала, но в реальности, хотя зачастую они голосуют вполне себе нормально, но такой являются, не скажу, что пятой колонны, но таким альбатросом нашей, будь то это стремительно деградирующая Тейлор Грин, Гетс, который ведет себя очень странно, ну и там еще несколько человек: либо полиционисты, либо чрезмерные либертарианских взглядов граждане в общем это тоже является собой опасность прежде всего на перспективу потому что в условиях когда ну мы видим опасность путинского режима игнорировать ее довольно сложно другое дело что естественно подчинять внутренние интересы происходящему извне но ну, это тоже небезопасно и вот лавировать между всем этим консерваторам становится трудно. И не скажу, чтобы Трамп им в этом помогал, к сожалению. Потому что его endorsement, то есть, когда он объявляет о поддержке того или иного кандидата, ну, они вызывают в ряде случаев вопросы, хотя сейчас Трамп должен как раз быть тем человеком, которые проводят консервативных кандидатов, и когда эти кандидаты приходят в обе палаты, они должны себя вести как консерваторы, естественно. Ну вот, пока вопросы остаются, мягко говоря. Первый пример был в Огайо, где республиканские кандидаты в целом были, если честно, так себе. Но ну, вроде бы Круз и какое-то еще количество консерваторов поддерживали Джоша Мендела. Лично моей фавориткой была Джейн Тимкин, глава республиканской партии штата, которая мне казалась женщиной достойной, хотя во время предвыборной кампании она стала злоупотреблять... То, что называется джендер карты, вот подчеркивать, что она женщина и так далее, это было зря. Но и в любом случае она как-то сразу затерялась. Хотя жаль, она была в хорошем смысле союзницей Трампа и достаточно уверенно работала на своем посту. Но вот Трамп выбрал Джей Дивенса, кто вызывает очень много вопросов. Потому что этот человек как-то не представляет собой, не поймёшь, что из себя представляет. Я с большим уважением отношусь, естественно, к тому, что он был военным, участвовал в боевых действиях. Да, это всегда вызывает уважение. И то, что он вроде как родом из моих, что называется, то есть ирландских шотландцев, возможно, даже с ульстерскими корнями. Но понять, кто это такой, он был против Трампа, он был за Трампа, то вроде бы он писал какие-то National Review, вполне разумные вещи, вполне консервативные, с тематики, колонки у него были. Потом он стал себя позиционировать таким республиканцем большого правительства и, и, и перекликающегося, как его назвали, популист эпохи нового курса Рузвельтовского. И в этом плане от консерваторов он дистанцировался, уже не поймешь, что и как. Теперь он говорит о себе как о популисте-консерваторе, и имеет поддержку Карлсона, заступается за ту же Тейлор Грин, и высказывает не слишком разумные вещи по поводу Украины. И украинского конфликта и хотя не он осуждает это как бы не будем ему тоже лишние вешать обвинения но вот этой четкой позиции у него нет и такое впечатление что у человека с его боевым прошлым у него твердости вообще нет в политике это меня лично очень-очень настораживает поэтому конечно же в любом случае пусть лучше побеждает он а не Тим Райан, потому что Тим Райан это ноль с консервативной точки зрения и в прямом смысле у него я вам помню говорил Heritage проводит такие по всем членам палат Конгресса обеих палат рейтинг консервативный у Райана как у представителя палат этой самой представителя опять же допроситься да, мне у него ноль консервативный и естественно его в сенат пускать нельзя Поэтому да, Венс в этом плане предпочтительный. Но кем окажется Венс, там будет ли он действительно консерватором или он опять поменяет свои взгляды и будет кем-то наподобие той публики из палаты представителей, которые мешают четкой антипутинской программе. Ну вот это мне лично настораживает. Хорошо, если он докажет мою неправоту. Но напоминаю вам, Ольстерцы это хорошо, но там не только Никсон или Кливленд, а там еще и Джимми Картер был, тоже с Ольстерскими корнями. Так что всякое бывает. И тоже ведь Картер казался кому-то почти консерватором популистским изначально. А вы помните, что получилось в результате? Ну, правда у Картера не было таких, насколько я помню, боевых заслуг, как у Уэнсона. Ну, вот э, это мне не очень нравится. Теперь смотрим на Пенсильванию, где э, Венс уже Праймерис выиграл свои. Э, в Пенсильвании тоже выбор несколько странный, потому что моя фаворитка – это Карла Сенс, э, Тоже вполне себе женщина, вроде бы консервативная, и сторонница президента это Трампа, конечно же. Э, к тому же достаточно успешно работавшая послом в Дании но основной кандидатом считался Дэвид Маккормик, бизнесмен и человек, который занимал ряд постов еще в администрации, правда, не самых высоких, Буша. Мне как-то он ну, казался уж слишком таким близким бюрократии и бизнесу, хотя я понимаю, что бизнес – это тоже хорошо. Но вот тут вмешался Трамп и стал продвигать доктора Оза, и вот эта кандидатура у меня лично тоже кажется очень сомнительной. Потому что большинство консервативных организаций, как я посмотрю, доктора Оза, не очень любит То, что он на телевидении вроде как занимается альтернативной медициной, мне это самому кажется очень странным. Наконец, да, конечно же... Религия, вроде, должна уходить на второй план, но не обессудьте. У меня очень большое сомнение насчет того, что э, сенату нужен первый мусульманин, да еще если этого первому, первый мусульманин-сенатор придет при поддержке Трампа, который, вроде, себя позиционировал э, противником э, чрезмерной исламизации американского общества. ОЗА к тому же связи с турецким правительством, а турецкое правительство, оно вставляет нынешнее очень много вопросов, как правда и оппозиция турецкая тоже. И, наконец, если Помпео поддерживает Маккормика, а Трамп ОЗА, то, в общем, ситуация какая-то не очень хорошая когда недавние союзники разделяются из-за кандидатов, то, если мы сегодня успеем, я к этой теме еще вернусь, это может привести к каким-то внутренним э, проблемам, внутреннему расколу, и закончится весьма и весьма э, плачевно. Поэтому, опять, как и в случае с Венсом, если ОЗ э, все-таки праймарис пройдет, э, то тоже надо будет его поддерживать, конечно же, но мне этот выбор Трампа остается очень-очень непонятен. Все-таки Карл Сенс я называл, да и тот же Маккормик, наверное, были бы предпочтительнее, чем вот такая популистская фигура, которую называют Ромни 2.0, кстати говоря, в консервативных кругах. Это я провожу. И если сейчас кандидатам достаточно сказать, что они любят Трампа и недовольны результатами выборов, и сразу получить его поддержку, но этого маловато на самом деле для того, чтобы действительно числиться консервативным кандидатом. Поэтому здесь как-то сомнений много. Если же мы с вами посмотрим на Джорджию, где потенциальный кандидат в губернаторы Дэвид Пердью по всем пунктам проигрывает действующему губернатору Кемпу на данный момент, и получается, что в Джорджии роль Трампа уже практически сведена к минимуму, то тоже как-то мне представляется, что не надо было ему вылезать вообще в эти разборки. Даже при том, что Кемп в реальном случае себя показывал не с лучшей стороны, но пока вот эта вот поддержка Пердио ничего хорошего не дает ни республиканцев в Джорджии, ни имиджу Трампа. Так что смотрим, естественно, на дальнейшее развитие премьерс, кто побеждает, кто и как. Но в реальности, так скажем, насколько Трампу будет иметь смысл баллотироваться в 2024, я считаю, не имеет. Будет, конечно же, решаться и в тех моментах, каких он кандидатов он поддерживает сейчас как они себя покажут на выборах осенью, и как они себя покажут, естественно, там первые сколько, ну полгода работы в Сенате и в Палате представителей в 2023 году. Но, в принципе, лучше, конечно же, уже республиканцам ориентироваться на нового кандидата в 2024 году. Уж не обессудьте, но у меня мнение такое. Пока Трамп превращается в кандидата дня вчерашнего. Может, он такое мне не нравится, но примешивается и его не слишком внятная политика Сука, по Украине. Э, Пелоси почему-то там, э, Пенс был в Польше, Джилл Байден тоже в Украине, а Трамп нет. И ни в Польше, ни в Украине его не наблюдается. Это не очень хорошо на перспективу, еще раз повторяю. На эту осень, может, ему это и не зачтется. Но на перспективу такая позиция может сыграть против него. Но ну, а пока я понимаю важнее то, что происходит внутри страны, но и внутри страны Венс и ОЗ вызывают много вопросов. Пусть даже они лучше демократов, ничего не могу сказать. Здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. У нас есть звонок, во-первых, добрый день. Здравствуйте. А, уважаемый Иван, а, как вы считаете, вот э, собирается это министерство правды создать СМО, и допустим э, республиканцы завоюют полностью Конгресс, обе палаты, а смогут ли они э, через Конгресс э, как бы его отменить, потому что через ну, законодательные, думаю, демократам не удастся это провести, потому что у них, у них 51 голос, нужно все-таки 60 для не э, бюджетных законов. А вот если создадут, там на уровне министерства создало какое-то бюро, и бюро, это бюро будет иметь э, какие-то неограниченные права и так далее, см, смогут ли его отменить? Или все, что создано, это уже на века? И, или только можно его лишить, э, как кто-то предложил, не, не давать ему через Нижнюю палату денег? И еще вот один вопрос. Байден сегодня должен был э, утвердить лейн -лис. Этот вопрос, если захотите, можете не отвечать. А э, то есть он тянул как можно, как можно было дольше. То есть затягивает э, осуществление помощи, как только он может. Почему все-таки многие э, украинцы, особенно те, которые находятся в, э, в Америке, но ну, в Украине никак бы не могут голосовать, они все равно его любят и, боюсь, будут голосовать опять э, за него на выборах. Ну, не, не этих, а 24-го года. И даже этим, э, на этих, может быть, как-то отразиться могут голосовать за, за левых. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Ну, по первому вопросу мы с вами говорили на прошлой неделе, я, в общем, повторюсь, и вы тоже это озвучили, что вариант отмена, он простой, это отказ его финансирования. Это сделать Конгрессу вполне по силам была бы смелость. Вот, собственно, и все. Вариант по второму вопросу сложнее. Это то, о чем я немного говорил, увы, но и Трамп, и очень многие республиканцы по вопросу украинского конфликта не представляют осмысленной позиции. То есть часто да, критикуют Байдена, говорят, что это плохо, но вот четко сказать, что да, есть опасность нападения, есть опасность мировой системе от исходящей из Кремля, говорит мало кто. Рэнд Пол на слушаниях, как вы помните, вообще выглядел довольно-таки отвратительно. Когда говорил, что раз это часть Советского Союза, то и слава богу. Но он не напрямую так говорил, но смысл получался именно такой. И в этой связи Байден, который, конечно же, его действия по вопросам Украины вызывает огромное количество вопросов, мягко говоря. Но он говорит правильные вещи, об опасности Путина, о том, что от него надо избавляться и так далее, и так далее. И люди любят ушами, а избиратели вдвойне. И с точки зрения риторики, и с точки зрения слов, у демократов преимущество это надо признать. И республиканцам надо срочно что-то делать. Естественно, этот баланс не должен нарушаться, потому что республиканцев тоже можно понять. Им нужны экономика, и пограничный кризис, уровень преступности. Эти три момента внутри, которые, внутренней политики – это главное, за счет чего они побеждают демократов. Но абстрагироваться от происходящего в Украине не получится никак. И четко выстроить свою позицию, это не означает призвать, что там завтра все вторгаемся в Россию или посылаем войска на помощь Украине, нет. Это довольно рискованно все, и тут тоже много вопросов. Но четкой позиции республиканцев до сих пор нет, увы. По крайней мере, как это видится страны. И в этом проблема. А, Рик Гринелл раскритиковал Помпео за критику доктора Ос. Все, что я хотел добавить. Да, да ну, видите, вот я, о чем я и говорил. Это не очень хорошо, то, что начинаются такие вот внутренние конфликты. Да, это, это диск, действительно нехорошо, когда внутри партии причем такие тяжеловесы. И более вроде люди все достойные. Угу, угу, угу. Гринелл, Помпео, да и Трамп тот же да. самый. Когда они не могут договориться, это все аукнется. Может аукнуться очень нехорошо. Вполне. Хорошо. А у нас осталось 8 минут времени. Давайте-ка про выборы в Северной Ирландии да, очень быстро, раз времени мало, но ну и поэтому ну и не буду вас утомлять, может быть, и к лучшему, особенностями североирландской политики. Может вспомнить, что я это рассказывал в прошлом году. А в Северной Ирландии прошли выборы в местное законодательное собрание, и на первый взгляд результаты так себе, потому что вдруг победила партия левая, националистская, то есть ориентированная на объединение всей Ирландии, и антисемитская, что тоже можно сказать уже открытым текстом, то есть Шенфейн. Проблема, и я часто говорю, надо смотреть на Северную Ирландию, потому что там можно увидеть много чего, что может потом прилететь и в Америку. В том, что партии, наци... противостоящие националистам, это юнионисты, преимущественно консервативные, правые, они вот по итогам Брексита постоянно конфликтуют. И более того, их три. И они между собой поделить голоса никак не могут. И поэтому и получилось, что пока они припирались и пытались понять, как себя вести в пост-брекситовской ситуации, Шинфейн и там еще есть левая лейбористская партия своя, которая такой союзник, можно сказать, Шинфейн, они спокойно выжидали. И вот дождались, что граждане Северной Ирландии, которые хотят сохранения в составе королевства, но которые уже возненавидели своих политиков, которые сами не знают, чего хотят и ругаются между собой, ну, либо голоса, разбивали свои голоса, либо просто игнорировали выборы. И в результате при населении в 1800 человек, хотя я точно вам не могу сказать кто, пока, кто там... Ну, можете посмотреть, кто там участвовал в выборах, но за Шинфин проголосовало порядка 250 тысяч. Это ну ни с какой стороны не большинство, даже если мы берем э, э, население, которое обладает правом голоса. Но ну, вот в результате получилось, что они получают э, максимальное количество голосов. А, при этом э, суммарно, э, если суммировать места, которые заняли партии юнионистские, преимущественно правые, там есть одна левая юнионистская партия, но она никуда не прошла, ее всерьез не воспринимают, а преимущественно юнионисты – это правые, а и Шенфейн с лейбористами, то все-таки получится, что у юнионистов у них по общему количеству голосов большинство. И как теперь будет происходить работа парламента очень – очень-очень большой вопрос. Может случиться такое, что парламент вообще не будет работать, потому что юнионисты могут отказаться от сотрудничества с Шинфин, а без сотрудничества, если одна из сторон отказывается, то правительство не создается. Там обязательно должны быть, правительство должны возглавлять представители вот обеих противоборствующих сил: юнионисты и националисты. Если вот такого не получится, то и Северная Ирландия останется без правительства. Там к этому относится совершенно спокойно, они без правительства уже не разжили и нормально. С парламентом посмотрим, что и как. В Лондоне, конечно же, должны спохватиться, и в Лондоне должны решить что-то с пресловутым североирландским протоколом, который, я напомню, экономически оставляет. Северную Ирландию в плену Евросоюза. То есть, официально она часть Соединенного Королевства, экономически остается в составе Евросоюза, потому что Ирландия входит в него, а согласно мирному соглашению, якобы, хотя там про это ни слова нет, но я тоже об этом вам говорил, сейчас времени нет, должна сохраняться вот граница, точнее, наоборот, так называемая жид, эм, зыбкая граница, то есть, главное, чтобы не возникало твердой границы между Северной Ирландией и Ирландией, а границу, получается, между Северной Ирландией и королевством можно делать. Ситуация сложная, в нее вмешивается Байден и все портит, кстати говоря, еще. Он и там э, отметился, э, потому что Байден заинтересован в том, чтобы в силу там своего происхождения, чтобы Ирландия объединилась, и у него свои друзья в Шинфейн имеются, имейте в виду. Это не конспирология, а реальный факт. Но самое главное, самый большой урок, и который нас возвращает к предыдущему сюжету, это то, что перед выборами, какие бы проблемы ни были, ругаться и разбивать свои голоса нельзя ни в коем случае. Противники левые, они гораздо более слаженные они просто будут ждать своего часа. И чтобы вот, чтобы как будут выкручиваться северо-ирландцы, мы посмотрим. Я, конечно, буду держать вас в курсе событий и рассказывать, если там будет происходить что-то уж такое радикальное экстраординарное. Вы знаете, я никогда такой возможности не упущу. Но пока урок американским республиканцам, которым следует, кстати, вообще на Северную Ирландию внимание обращать, перед важными выборами ссориться нельзя ни в коем случае. Иван, буквально минута времени на Ютюбе вопрос задают. Посоветуете, может, какой-нибудь фильм для просмотра? А, Я вам посоветую фильм. Он, может, не слишком веселый, но сейчас очень важный. Посмотрите "Котынь" Анджея Вайды. Спасибо, Иван. А на этом будем заканчивать. И до встречи в, след... в следующий раз. Да, всего хорошего. До встречи.